Странно, насколько люди любят упираться в различные идиотские идеи и с глубокомысленным видом их по сто раз повторять. Ах эти окна Вертона, ах нам пытаются впихнуть невпихуемое. Сегодня что-то немыслимо, завтра радикально, послезавтра вам промоют мозги и это станет приемлемо. В четверг разумно, в пятницу стандартно, а в субботу действующая норма. Какой кошмар. При этом эти умники не понимают, что их идиотские окна Вертона можно надеть на абсолютно любое понятие. Единственное, что непонятно, нахрена это надо делать. Например, короткие юбки у девушек. Еще лет 200 назад это было бы немыслимо. Потом стало радикально. А сегодня действующая норма. Ужас! Если это продолжится дальше, то скоро девушки начнут ходить без трусов, и наступит конец света. Я предлагаю всем срочно повеситься, нас жестко наебали. Наши бабы всегда должны были носить длинные балахоны с закрытыми лицами, а лучше вообще на бедренные повязки, как в древние времена. А, стоп, какие набедренные повязки? Это же не культурно, это же эротика. Это что ж получается, пресловутые окна Вертона вернули нас назад в прошлое на 20 тысяч лет. Это точно чей-то злой заговор. Другой пример. Еще 120 лет назад летать было немыслимо, но потом самые радикальные придурки начали строить какие-то самолетики и зачем-то полезли в небо. Многие из них при этом поубивались. Потом вдруг стало приемлемо установить на самолет пулеметы и обстрелять войска противника. Потом товарищ Чкалов вполне разумно перелетел через океан. Вслед за ним стандартно потянулись рейсовые самолеты. И сегодня считается совершенно нормальным сесть на реактивный аэробус и слетать в Турцию. На отдых? Опять эти ужасные окна Вертона? Снова чья-то наебка? И если так будет продолжаться, нас скоро всех отправят на Марс. Откуда вообще взялись эти окна Вертона? Это просто рекомендация политикам для ориентирования, какие идеи стоит обсуждать, а какие пока еще нет, чтобы не потерять популярность. А почему от одних и тех же идей сегодня можно потерять популярность, а через 10 лет уже нет? А потому что общество меняется. Именно общество определяет, что пришло время начать обсуждать новые темы. Сегодняшние действующие политики редко сами поднимают сложные вопросы. Сначала пробуют их на каких-то радикалах, а потом смотрят на реакцию народа. Как правило, правящие политики вообще сильно тормозят, потому что обсуждение сложных тем всегда опасно. И если они тормозят слишком долго, то радикалы их заменят демократическим путем, либо народ революционным. То есть, если постоянно заметать проблемы под ковер, рано или поздно вас завалит гора мусора. Вот и вся концепция окона Вертона. Это не кто-то сверху проталкивает идеи, а наоборот, это сама жизнь снизу выталкивает их наверх. И если власть не успевает вовремя на них реагировать, то она будет снесена тем или иным способом. При этом масса умных идиотиков выучили шесть слов, ничего не поняли и пихают эти идиотские окна в своей дебильной теории заговоров. Поэтому советую не повторять чужие идиотские идеи, а придумать свои собственные, если конечно можете.